вам сыграть любовь любовь да Это... Я не знаю, что, что, такое любовь. Приезжай в Томске, тебе покажу. Ты чё ебанулась, мать? <реклама> Друзья, всем привет! Я тут заметил такую штуку, что в основном на всех моих видео просмотров больше, чем на меня подписано людей. Поэтому подпишись на мой канал. Вот кнопочка будет где-то вот здесь. Вот. Обязательно это сделать, для меня это очень важно. Я заебался смотреть на то, как после каждого моего видео на меня подписывается по 7-8 по человек всего лишь. Поэтому нажми эту кнопку. Кем работаешь, да. друг? Наклейки мотаешь. Наклейки мотаешь? Да. Слушай, интересная работа. Okay. Очень хорошая работа. <laughs> Подожди. Ты наклейки не мотаешь, ты разматываешь, получается, наклейки. Мотаешь, мотаешь. Нет, ты разматываешь наклейки. Зачем ты врет? Mm -hmm. Ты разматываешь наклейки. Да. Прикольно, прикольная работа. Теннисист, слово теннисист, знаешь? Нет, да, знаю. <смех> я просто тупая, понимаешь? Нет, я не занимаюсь теннисом. А почему тупая, а не тупой? Потому что я девочка. Это мои фотографии с сентября. Это двадцать восьмое, третье. Так, стоп, остановите. Остановите. Приблизьте, пожалуйста. Ладно, я типа в образе детектива. Меня любой образ устраивает. а почему говоришь, что мало тогда? Потому что мало по приори. По приори? По приори мало. Да. Не априори, а по априори. Слушай, ты классный собеседник, да. Че говоришь? А, ты даже молчишь. Ты даже молчишь очень красиво. Видишь? Да, с тобой интересно. Ну что сыграть, говори? Че сыграть? Металлику? О, ха, так. Как, как только что хотел. Вот как знал, вот как знал, понимаешь. кадр как вернуть кадр так хорошо идет хорошо угу. самое главное мне вот нравится какую поверхность ты выбрал спинка кресла очень-очень неудобная поверхность для того чтобы собирать системный блок так очень неплохо ага. я собираю что видишь ну я вижу что ты собираешь а зачем ты собираешь на спинке от кресла а где ты стола нету, стола нету. Стола нету, зато есть кресло, я понял. Как насчет пола? Какого пола? Ну, ты на полу можешь собирать? На пол зачем мне вот на кресле и злопнуть? Как можно что-либо собирать на спинке кресла, я не понимаю. Ты играешь. А я пою. Да ну, флаг быстрее, встань за сердце, Братан, рядом со мной хохлушка лежит, бля. Покажи. Наказываешь, да, или что на этом все. Я понимаю, что алгоритмы Ютуба заставляют выпускать видео по 2-3 раза в неделю. К сожалению, у меня такой возможности нету. Но в ближайшее время я хотел бы хотя бы начать выпускать видео ну, раз в 5 дней. Ну, максимум 7 дней. Поэтому поддержи меня. Все, что я хотел, я сказал. Пока.